Сегодня вот о символах. Что такое символ? Символ это выражение какого-то качества, или даже группы качеств. Качество это первичная суть. Она является абстракцией выражения. Или источником качества абстракции выражения. Или источник проявившихся вещей. Вот видите, вокруг сколько вещей, да? Видите, весь физический мир, все это вместе, вместе с планетой, со всеми нашими тут телами Солнечной системы, и мы с вами тоже, и вся физическая материя вот везде, всюду, все. Это все называется проявленным миром. То есть он проявился из тонкого мира сюда, физический мир, понятно, да? Вибрации понизились. У тонкой энергии, тонкоматериальной энергии понизились вибрации. И получилась физическая материя. Мы с вами уже об этом говорили. Что если сейчас взять, увеличить колебания элементарных частиц, атомов, нейтронов, электронов, увеличить, усилить движение в молекулах, атомов, усилить движение всех вибрирующих частиц, микрочастиц. И мы тогда с вами что? Из этого мира исчезнем. Мы перейдем, так сказать, в тонкоматериальное состояние. А потом надо понизить. Надо появиться здесь. Понизили вибрации, здесь появились. Но кто-то может управлять вот этими вибрациями. Это высшие Силы, представители, скажем, нашей иерархии Света, в нашей Солнечной системе, на нашей планете. То есть великие космические учителя, адепты, мастера Духа могут появляться и исчезать на глазах, увеличивая вибрации частиц той материи, которая находится в их распоряжении, или наоборот уменьшая эти колебания. В будущем мы тоже с вами идем именно к этому состоянию, поскольку каждый человек существует вечно и бессмертно. Все мы в конечном итоге подойдем, оставим физический мир, как оставил физический мир человечества Венеры, скажем, Нептуна, Урана. как и мы с вами поднимемся, поскольку мы ниже стоим чем эти планеты. Ниже нас еще Марс. Ну, совсем низко. нечто вроде мусорного ведра. Это наш Сатурн. Наверное, скоро его выбросит из нашей Солнечной системы. Так вот, все качества порождены духом. И они, качества, в духе. Все качества – это дух. Это когда мы говорим о положительных различных Качество, то употребляем здесь вот термин качество. Когда говорим об отрицательных каких-то явлениях, то это мы называем свойствами. То есть это мое, свойство свое. А все, что от Духа, это качество. Это не свое. Это Духу принадлежит. А все, что мы наработали такого, который непригодно для вечной жизни. Это свое, это свойство. Понятно, так чтобы вы не путали качество и свойство. На этот момент уводили, да? Вот Символы на любом плане, то есть в любом мире, в данном случае в нашем, вот, это духовные выражения. Символ. Символ – это выраженное слово. Вот, скажем, сказал книга, и уже каждый, зная, что этот символ для себя представляет, уже немедленно представляет у себя что? А, вот эта книга, там что-то написано. Точно так же, как космос является, вот весь наш физический космос, это слово Творца – которое облеклось в материю или плоть, как сказано вот, скажем, солнечная система это слово логоса нашей солнечной системы его слово, что такое слово? слово архитектора это что? это план, по которому архитектор будет что? строить, скажем, какое-то здание там, допустим Теперь слово, скажем, создателю нашей планеты, это его план по созданию планеты, как говорится. Теперь слово логоса Солнечной системы, это его план создания Солнечной системы. Сам он находится в центре Солнца, на Солнце. И настоящее Солнце нами невидимо. И видеть мы его никак не сможем. Для нас это совершенно недостижимо и непостижимо. Если на миг мы его увидим, то от нас ничего не останется. Это понятно, да? Мы с вами говорили уже об этом. Чтобы его увидеть, невидимое духовное солнце, надо стать частичкой его. То есть, одним словом, символы в любом мире, а мы в трех мирах вращаемся... Вот эти все 60 миллиардов землян крутятся в трех мирах нашей планеты. Ментальный, тонкий и физический. Вот эти три мира, и все сотворено согласно плану или слову Творца нашей планеты. Точно так, как космос является словом, воплотившийся в материю или плоть то есть перешедшим в категории формы. План сначала идет как идея, то есть бесформенно, никакой формы нет. Потом эта бесформенно должна обрести первичную форму, так называемый прообраз и так далее. Проявившийся космос это символ божественного слова. Символ. Вот весь физический мир. Вот эта планета, например, наша это, – это символ Божественного Слова. И в то же время вся планета – это тело создателя нашей планеты. А что мы делаем с этим телом? Чего только мы не делаем с этим телом. Исковыряли, ископали. Взрываем тут, Да? В везде. Оскверняем. Недаром сказано, что вот все, как апостол Павел, один из великих посвященных в тайны природы, он пишет, что придет время, все дела грешников сгорят. Понятно, да? Вот скоро они сейчас уже начинают они потихонечку сгорать. Каким образом? Но ну, не обязательно там огромный пожар надо устроить. Поскольку э, над четырьмя стихиями, земля, вода, воздух, стоит их начальник. То есть огонь, да? Огонь. Вот из четырех стихий, скажем, над землей вода начальником является. Над землей водой воздух. Понятно, да? Над землей водой воздухом стоит огонь. Так вот огонь, он что может? Тряхануть землю, устроить наводнение или страшный ливень. Из тонкого мира там миллиарды тонн воды выльется, потому что в тучах такого количества воды нет. Или устроить что? Торнадо или засуху. Вон как показывают тут, по телевидению постоянно показывают, как перепахивают американские города. Эти торнадо. От города там, от Нилахмоти. Ну, то есть, ничего практически там не остается. От этих домишек там у них просто куча щеток. То есть, вот так вот огонь, который человечество использует не по назначению, уничтожает этого двуногого разбойника. И все его, так сказать, все его построения... Но это пока так еще, как говорится, бутончики. А 2012 год, там вообще будет глобальная катастрофа, после которой, предсказывает, едва ли кто выживет. Едва ли кто. Ну, за исключением, может быть, тех, кто действительно встал на путь света, и им надо здесь еще остаться что-то там делать. Золото и серебро свинец, сера, разные металлы. Все это символы качеств. Вот взяли в руки золото. Это символ духовного качества. То есть в данном случае дух проявляет себя в виде чего? В виде этого золота. Или железо взяли в руки. В виде железа. То есть все это является видами движения, а точнее, точнее, уровнями вибраций первичной материи. Первичная материя замедлила колебания, вошла в определенное сочетание с другими частицами. Вот получился металл тот или иной, получился тот или иной материал или элемент таблицы Менделеева, скажем. Когда вот этот первичный цвет или материя помещается в определенный уровень вибраций, то он становится, этот первичный свет становится качеством в божестве. А вот у нас, скажем, вся планета наша с твердым телом, жидкое, жидкости, все тут вокруг. эти Воздух, атмосфера. Все это является телом, Творца нашей планеты. Точно так, как телом Творца Солнечной системы является все, что находится в Солнечной системе. Это его тело. Тело космического человека. Все планеты тут вот, астероиды, само Солнце. Это его плотное тело. На внутренних планах, то есть, скажем, в тонком мире, в ментальном мире, в огненном мире, вот эти качества, качества, ну, вот скажем, золото там обладает определенными качествами, там металл какой-то, металлоиды там разные и прочее, все имеют какие-то качества духовные, вот там они уже выражены не в виде вещи какой-то, металл как вещь, скажем, вот перед нами, вот дерево как вещь И так далее. Там они пристают в виде определенного цвета, в виде определенного звука, в виде определенных сил. То есть уже не сам, так сказать, кусок золота там будет, допустим, или кусок железа. Понятно, да? А это уже будет определенного вида вибрации. Довольно сложная вибрация. Вибрации тончайших частиц. Материи. Вот та материя, которая колеблется в тонком мире, ее там намного больше, чем у нас здесь. Вот эта вся материя тонкого мира для нас является энергией. Громадный диапазон этих энергий тонкого мира мы с вами практически что? Своими грубыми физическими органами не ощущаем. Не видим мы тонкого мира нашими грубыми физическими атомами в глазах. Ушами тоже не слышим грубыми звуки тонкого мира. И вообще слышать нам их опасно. С ума сойдем тогда просто на просто. Если видеть будем и физический мир и тонкий мир, то есть сейчас, эти землянам друг Тонкий мир открыть, ой, то что начнется, сплошной дурдом будет на всей планете. Поэтому сближение двух миров в нашем сознании должно идти постепенно, с определенной подготовкой. Вот уже вы немножко что, подготовились, да? Теоретически у вас какие-то там знания уже есть. Ну, все, естественно, начинается, всегда все начинается с теории. А потом и практика будет. Иногда между теорией и практикой проходит очень мало времени, малый промежуток, а иногда большой. Все зависит от того, насколько развито сознание того или иного разумного существа. Человек – это символ. Вот каждый человек это символ, созданный по образу и подобию Творца. Человек это космос. Поскольку Бог это не какой-то дедушка с дубиной там, или где-то за каким престолом, или на престоле. Человек это космос. А космос это Бог. Громадный космос. Там миллионы, миллиарды богов, и для них космос тоже богом является. Но прежде чем стать тем или иным богом того или иного уровня, каждый бог во Вселенной обязательно где-то когда-то в прошлом на каких-то других планетах и звездных системах должен обязательно пройти человеческую стадию развития. Сказано, нет ни одного бога во Вселенной, который не был бы когда-то человеком. Понятно, да? Вот это элементарные вещи, которые каждому надо усвоить. Тогда перед каждым человеком открывается что? Беспредельные возможности. Недаром сказано, что каждый атом в космосе, во Вселенной, везде, где угодно, и у нас здесь с вами, стремится стать Богом. Точно так же и сейчас у каждого человека его человеческая Монада стремится каждую личность, которую она получает в том или ином воплощении, каждую личность максимально уподобить себе. А манада – это часть Творца, Создателя нашей Солнечной системы. В каждом из нас частица того или иного из семи космических учителей. Они являются Сынами нашего невидимого духовного Солнца. Каждая часть человека также, каждая часть человека, вот там скажем, каждая ткань, орган, тело является символом качества, качества Духа и аналогом части Божества. Вот, скажем, мы с вами живем где? В утробе матери нашей земли. Понятно, да? В утробе. Точно так, как ребенок там находится какое-то время в утробе, да? Точно так мы тоже в ее утробе находимся. И для того, чтобы родиться из утробы, достичь надо определенной высоты духовного развития. Вот как раз духовное развитие – это есть процесс подготовки к рождению. А пока человек, так сказать, не интересуется духовным, он находится в утробе. Он пока еще зреет. А иногда бывает что? Мертворожденный младенец, да? Бывает, да? Вот. А иногда, вроде нормально там он растет, а его раз выковырили оттуда – что сделали? Абор, да? И выбросили. Не дали созреть. Вот все то, что происходит обычно у нас, все это применимо и к духовному вынашиванию, духовному рождению и так далее. Понятно, да? Так вот, каждая ткань, каждый орган, каждый член тела, скажем, там, нога, ладонь, рука, пальцы, глаза, уши и так далее, и так далее, все человек является символом того иного фундаментального божественного качества, которое выражено в материи, в определенной форме вот в этом теле, в этой плоти. То есть, все это у Творца есть, все то, что есть у нас. Ну, точно так, как вот мать вынашивает плод, он же там практически похож на нее, да? Там же у него все есть. Но когда люди являются такими откровенными, махровыми нарушителями космических законов, тогда они рожают уродов. Да? Вот махровые преступники, как родители, так и те, кто воплощаются, дети, они да могут рождаться Сейчас много уродов, кстати. То без ног, то без рук, то без мозгов, то сросшиеся и так далее, и так далее. Всего не перечислить. как американская дискария там показала в огромных этих стеклянных сосудах. в формалине там. В жуткое количество разных человекообразных отклонений. Это все плоды нарушения космических законов жизни. Деревья, цветы, огонь, вода, земля, воздух, скалы, ручьи, реки. Все абсолютно является символом, качеством, который говорит нам в категориях внешней речи, то есть все вокруг, все что мы видим – это как бы слово, которое все еще звучит, слово Творца. Все вот эти вещи, вот они, видите, живут, они появляются какие-то, там рождаются, умирают. Это продолжается звучание слова или воплощение плана Творца или Хозяина нашей планеты. Понятно, да? Точно так, как мы, допустим, что-то там делаем все время... Что-то там строим, квартиру ремонтируем все время, да? Или еще что-нибудь там переделываем. То есть все время какое-то движение, какие-то работы идут у нас, да? Ну смотри, сколько всего движется, бегает, народ туда-сюда. Это говорит о чем? Что создатель планеты продолжает строить. Правостроители у него такие, помощники какие-то у него... Кошмарные. Обратили внимание, да? Не те строители, да? Планету так загадили, слушайте. И уже, уже дважды ее ставили на грани уничтожения планеты вместе со всем этим самым населением. Сейчас еще один, еще раз осталось, третий, уже все. Если уже человечество не выйдет из этого жуткого состояния разрушителя, то тогда нас будут просто ликвидировать. Уже в космосе планета, населенная идиотами, эгоистами, собственниками, которые все гребут только до себя. Вот такая планета в космосе не нужна никому. Планета идиотов таких вот там совершенно не нужна. Поэтому мы, если не одумаемся и не перейдем жить по формуле отдай больше, возьми меньше, Значит, будем тогда уничтожены. Так вот, все, что вокруг мы видим, это все часть, или это, скажем, слог, или буква всемирного слова, все еще произносимого создателем, скажем, планеты, а также солнечной системы, которая в целом является... И нашей Землей, и космосом, и нашей Солнечной системой, и космосом. То есть весь период Манвантары, то есть период активного дня, период строительства, все это как бы звучание или вибрации, произносимого Создателем Слова. Вот это понятно, да? Вначале было Слово, и Слово было у Бога. Помните, вот, апостол Иоанна. Там в Евангелии кое-где слова остались, Христа. Остальное все было уничтожено церковниками. Начальству церковному очень не нравились многие высказания Христа. Ну и для них он враг номер один. Вот сейчас он пришел бы, они первые бы распялись снова. В то время как церковники иудейские его что послали на крест. Точно так сейчас вот православные попы и католические его тоже распнут. Какому же Христу они поклоняются, да? Это вопрос интересный. А это у них свой Христос. Свой доморощенный, прихватизированный. Знаете, такой, такое? Приватизация есть такое слово. Выдумай, изобрети, и потом ему что? Поклоняйся. Поклоняйся. Сколько хочешь? И вот эта энергия, этот резервуар энергии, накопленный миллионами верующих, называется Грегором. Его можете обратиться к нему, то есть в эту церковь можете обратиться. И там все построено на чудесах, которые устраивает этот Грегор. Он вам зажжет в Иерусалимском храме там этот огонь, который не обжигает какое-то время, да? Чудеса вам устроит, мироточение от икон, допустим, там, исцеление где-то какие-то мелкие. Не сразу там тысячу исцелит, а несколько человек. И народ так потом будет валить туда в вот, эти места. Чувствуете, как эгрегор работает. Муж жить хочется, но защищаться надо. А космические учителя сказали, что все религии. Это источник лжи и суеверий. Но он работает, этот источник, да? Поэтому народ что? Готов променять шило на мыло. Готов ради физического здоровья, так сказать, и Бога продать. Настоящего, истинного Бога. Ну, люди же обычно не разбираются в этих вопросах. Это же серьезного плана. Богословского. А богословские кресла заняли, очень опытные, имеющие большой опыт, в течение многих своих воплощений, в течение многих тысяч лет, заняли что? Определенные люди, помощники, выписанные самим уже Люцифером. Видите, надо эти вещи знать, а народ же этого ничего не знает. Вот сейчас выйдите, спросите там, вы знаете, что такое дьявол? Но они скажут там, сатана, понимаете, ну, слышали все, да, сатана, все, да. Ну, дальше сатаны не идет дело. А кто такой сатана? Ну, как, это же дух зла, там, и так далее, да? А на самом деле, что это такое? А где он находится? Ну... Ну и на телевизор покажут. Сейчас там часто про него говорят уже, да? Да. А то, что сам главарь черной иерархии был уничтожен в октябре 1949 -го года, их никто не знает. А если попы и знают, так они умалчивают, они свои, так сказать, пасты об этом не рассказывают, они все с сатаной носятся. Без него вообще и церковь существовать не может. Ну как же без сатаны-то? Вот вы ребенка, принесите сейчас крестить туда. Поп там будет что делать? Ребенка от сатаны открещивать. А сатаны-то ведь нет уже. А от кого тогда его надо? Открещивать тогда его там. Чувствуете моменты, да? И толпа же этого ничего же не знает. И вешает лапшу на уши, ребята, в рясах. Ни стыда, ни совести. Они порой же сами за многие сотни лет настолько поверили в эту ахинею свою, которую несут. А те, которые немножко разобрались, из церкви бегут куда? Монастыри создают. А из монастырей потом бегут куда? Потому что в монастыре трудно спастись. Куда? В пустынь куда-нибудь. В какие-нибудь скалы, в какие-нибудь горы забираются. Подальше от своих собратьев, монашествующих и тем более от мирян чувствуете, да? так между прочим везде и на востоке такая картина и на западе но на востоке там более продвинутая публика так что вот книга жизни написана категориями символов вот вы видите вокруг все абсолютно творец нашей планеты, скажем Планета живет, на ней все живет. И его книга «Жизнь» написана чем? Кем? Разными формами жизни. Везде. А нервными клетками у Творца планеты являются ему Точно так, как у, у нас вот там тоже нервные клетки жизнь, да? Но нервные клетки у нас как? Выполняют разные функции. Одни, так сказать, очень высокие функции выполняют там в голове, другие где-то пониже, да, пониже, и статус у них пониже. Ниже диафрагмы статус еще ниже, и вы знаете, что ниже диафрагмы находится ад нашего тела, преисподняя так называемая. Выше находятся райские области так вот, там клетки другого уже план, другой статус занимает ниже диафрагмы. И так далее, и так далее, да? А некоторые вообще занимаются вопросом выброса ненужной продукции у нас. Так? То есть клетки, имея разный статус, то есть разный уровень развития, занимает соответствующее что? Положение. Точно так и вот тут в природе человек и человечество все это мозг нашего творца творца нашей планеты мы все выполняем роль клеток нервных клеток ну конечно клетками его тела мы являемся но клетки то тоже разные по статусу по функциям да? одни там канализацией занимаются а кто то сидит в каких то лабораториях и так далее, и так далее. То есть Бог и Высшее Я, вот как в природе, скажем, Бог, то есть создать вот этой планеты, точно так же и у нас Высшее Я, говорят всему миру, и нам в том числе, говорят символическим языком. То есть словами какими-то они с нами не разговаривают. Вот творец планеты говорит, вот пожалуйста, вот все это его слова вокруг, все что мы видим. Все формы жизни на планете это что? Его слова. Учение храма, ну а в храма мы еще будем говорить с вами, дан ключ к его алфавиту, алфавиту того, о чем говорит создатель планеты, чтобы можно было понять, Знает этот алфает великую книгу жизни. Но прежде всего этот ключ станет доступен только тем, прежде чем этот ключ станет доступен, необходимо выпустить наружу Дух Света. Он у нас пока что внутри находится под, как говорят, под спудом, под замком задавленный свет, Дух Света. А чем он задавлен? Камнем материи. Помните, как э, вот, тело в, этом, в каменном гробу лежало, тело Христа, и оно было задавлено огромным камнем. Закрыт этот самый склеп, да? Вот точно так Христос у нас, то есть младенец или Дух Света, задавлен камнем материи. Какой материи? Вот сейчас подавляющее большинство землян чем заняты? Проблемами своего тела. Тело это материя. Не носится всего, так сказать, торговля, понимаете, барахло, спекуляция, материальные интересы. Это что? Это все материя. Духовных интересов. Если нет, то они искажены, извращены там по-всякому и так далее. И все религии у нас материалистически Все. Пойдите, скажем, в ту или иную церковь. Чем там занимаются? Обрядами разными, ритуалами, опять-таки, носящими материальный характер. И все молитвы, и все связано опять-таки с материей. И как правило, материя что? Грубая, физическая. Все ритуалы, все таинства тоже носят материальный характер. А те, кто по-настоящему решили вести духовную жизнь, они бегут как от этого мира, так и от этой церкви. Потому что по-настоящему там этим заниматься нельзя. Так вот, выпустить наружу Дух Света. А что такое Дух Света, если его выпустить наружу? Ну, кто читал, допустим, рассказ Мотовилова, помещика, о том, как перед ним засиял святой Серафим Саровский. Он стал ярче солнца. Святой Серафим стал ярче солнца. Мотовилова глаза стали квадратные. Потому что на небе тот солнце светило, и светил святой Серафим. Он ярче светил, чем солнце. Потому что вот это Солнце, которое мы видим, это грубая часть настоящего Солнца, это его тень. А если человек засияет ярче, чем Солнце, то тогда таким образом себя в таком человеке проявит частица невидимого духовного Солнца. Не вот эта тень, которая нас с вами подогревает и освещает. Так светились многие, как на Западе, в первую очередь на Востоке, конечно, точно так и кое-где на Западе. У нас, вот скажем, это православие, католицизм, это западные религии. Среди подвижников в тех или иных религиях такое иногда наблюдалось. Такое сияние. Вот это вырвавшийся наружу свет Духа. Понятно, да? Вот если сейчас вот эту тень Солнца снять, которая нам светит, тут греет нас немножко, вот эту тень убрать на мгновение, то вся Солнечная система, все что в ней есть, мгновенно исчезнет, все будет сожжено, испарится мгновенно все. Поэтому Солнце, естественно, надевает на себя вот такую оболочку, чтобы нас тут всех не ликвидировать. Все планеты, все небесные тела. Так где у нас с вами Бог-то? И внутри, и снаружи, вон Он сияет. Видите, да? Только вот за вот этой сияющей оболочкой настоящее духовное солнце, часть которого, искорков находится в каждом из нас. Вот чтобы она засияла, как у святого Серафима или у святого Сергия Радонесского, или, скажем, у святого Антония или Макария там, или у святых Востока. Великих йогов, допустим, великих подвижников. Среди них, кстати, там больше было таких и по сей день сияющих. Так вот, засиять так, это стало бы что? Проявить вот тот свет Духа, который для нас с вами Что? Физическим глазами не виден. И видим быть не может. Потому что физически тогда немедленно бы все практически исчезло. То есть вибрации всего физического настолько бы увеличились, что вся физическая материя перешла бы что? В тонкую, ментальную, может быть огненную материю превратилась бы. Не, она бы никуда не исчезла. Просто вибрации повысились и физическое стало бы что? огненным, то есть вернулось бы в то первоначальное состояние, которое было до создания Солнечной системы. Что-нибудь понятно, да? Вот то слово, которое слово Творца и Создателя непроявленное, не проявившееся, это тот же космос, только вернувшийся к своей. Первоначальные сути молчания. Для того, чтобы, допустим, наша Солнечная система исчезла, надо, чтобы слово Творца или план перестало работать. То есть, перешло в состояние молчания. Слово перестало звучать. И тогда вся Солнечная система мгновение ока исчезает. Понятно, да? Вот, например, очень ученые дяди иногда по телевизору нам говорят: да вот еще, понимаешь, миллиардов пять наш солнце будет тут еще светить, так что можно не беспокоиться пока". Вот такой бред они нам рассказывают. Ну, конечно, оно будет еще светить, понятно. Мол, якобы оно постепенно там в красный гейпан превратится, потом в какой-нибудь калик там. Ну, вот такой бред несут эти ребята. Это все на самом деле от невежества. Это все наше как ребенок. Он когда ему там 3-4 года вас спрашивает, ты это знаешь? Но знаю. Ну а как? А вот как он не знает уже. Точно так и тут. Эти наши дяди бородатые, которые ученые себя называют, мы знаем. И начинают рассказывать. А вопросы наводящие, они уже все поткнулись, повисли в воздухе. Поэтому это все на вот этот вот эгоизм. А что такое Это перевернутый Бог в нас. Бог вверх ногами. А что у него там кверху туда встанет туда наверх? Все то, что у нас внизу, да? Так вот, символ Слова вернуло своему божественному источнику и тогда Слово будет с Богом но тогда никакого проявленного мира уже не будет. Вот точно так, когда у нас с вами мысль, идея внутри, она себя еще здесь никак не проявила, она еще не воплощается, точно так и с Богом также. А если ей проявиться надо, то тогда мы что? Начинаем воплощать эту идею, и тогда идея выражается в какой-то форме, в виде стула, стола, в виде танка, атомной бомбы и так далее. Одним словом, качество – это первичная суть, это абстракция выражения. Если качество – это абстракция выражения, чего-либо, то тогда любые проявившиеся вещи, любые условия, любая форма является материализованным или воплощенным качеством. Иначе говоря, качество формы или качество условия – это дух вещи, ищущие ощущение в данном конкретной форме или в данном условии. Таким образом, весь космос – это выражение качества Творца, выражение качества формы или формы или какого-то условия, посредством которого Божественные качества пытаются прийти к совершенному выражению. Что вот верно для космоса, то и верно для человека. Поскольку человек, человек это микрокосмос. То есть в есть абсолютно все, что есть вот у этой планеты. Мы ее часть с вами. Понятно, да? И сейчас мы в ее утробе. Точно так, как ребенок в утробе матери соединен плацентой да, и пуповинкой, там. И сосет от матери там все, понимаете. Точно так мы все что? Мы все, а у нас где плацента? Вот у ребенка плацента она что? Вот она там такая, так сказать, штучка, которая вцепилась в матку мать. Все, не помните, да? Когда в утро были все, что не помним, нет, да? Нет? Вот там вцепились, так сказать, такой штучкой, понимаешь, и сосем по этой пуповинке все, да? Это касательно ребенка. А мы же тоже все ребенки, но только у мамы планеты. А у нас плаценты что является? Вот это вот тело с этими руками и ногами, которое вцепилось, понимаешь, в эту планету, в эту материю, из нее сосет все. Понятно? Так мы с вами все вот это, все наши тела, это плацента. Вот этой плаценты мы, так сказать, и что? Везде тут все тащим до седа. А когда отдавать будем? Отдавать не хотим. Оказывается, тот, кто не отдает, он что? Самоотравление наступает. Вот представьте себе, еще сейчас мы туда будем напихивать, а снизу у нас эти вот через почки и кишки, ничего выходить не будет. И что будет? Значит, надо отправить нас тогда будет очень таких сытых, разбувших на кладбище. По самой своей сути, по сути своей природы, человек – это Бог. Ну, только такой маленький такой божочек, потенциальный еще только Бог. Потому что в дальнейшем планируется, что каждый из нас будет что? Ну, пройдет там много ступеней, будет создавать планеты. Но ну, сначала он комету, конечно, создаст какой нибудь Потому что из кометов создаются планеты и звезды. Где-то помотается в космосе там, полетает в пространстве. Потом станет планеткой какой-нибудь. Потом населит себя... Вот такими паразитами двуногими. Хорошо, если не паразитами, очень а приличное будет. Так вот, Бог, человек, его божественные качества также воплощены в плоти, в материю. И по мере того, как плоти материи становятся все более утонченными, божественные качества самой природы человека находятся все более совершенные выражения, все более утонченные. Плоти материя. Становятся все более утонченными. Что значит утонченными? Плоти, материя. Вот нам мать планета дала материю. Вот это тело, да? И мы прогоняем через вот это самое тело за время жизни 7 тонн материи, планеты. 7 тонн. Ну вот так, приблизительная цифра. То есть каждые семь лет у нас полностью меняется состав тела. Понятно, да? А это означает, что что-то течет, одно входит, другое выходит. Помимо того, что мы каждый день там это, ну, бегаем в туалет там раз, другой, третий, да? Это у нас как бы самое такое примитивное, грубое такое протекание материи. Теперь само тело у нас обновляется полностью каждые семь лет. Если все это вместе посчитать, так то уже не 7 тонн будет, понимаете, а десятки тонн, если не сотни. Так вот материя должна быть все более утонченной, тело, скажем, все более утонченное. А если человек будет мясо, трупы поедать, удастся утончить это тело? Нет, он все время отравляет всякой гадостью. В данном случае... Трупными ядами, птамаинами будет травить его, да? Отравленную воду будет пить. Тоже плохо. И еще будет некачественно есть. Вот сейчас пошли на рынок. Ой, какие красивые помидорки лежат. Но они, они эти как ГМО, да? Что такое ГМО, сейчас все уже знают. Генно-модифицированные продукты, да? От которых что? Можно, не дожидаясь следующего воплощения, стать уродом. Уже сегодня. Это специально. Наши усердные ученые нам такой подарочек жуткий преподносят. Ну, почему такие подарки нам жуткие? Потому что мы сами жуткие. Мы же все преступники поголовно. То есть, приступаем к космическим законам жизни. А как мы это приступаем? их, Каким образом? То мы ничего не хотим знать. Лишь мы брюху набить и гнездо хорошее свить. А что еще надо? Да? Больше ничего. Поэтому у нас медицина, как сказали космические учителя, медицина у нас медики, помощники, могильщиков. Наша земная медицина. Ну, правильно, да? Сегодня по телевизору там рассказывают. Кабинет врача, это ларьок, то сказать, аптеки. где Тебе пытаются, сейчас некоторые врачи прямо тут же из-под стола из ящика вытаскивают и лекарства тебе предлагают. Сначала тебе что у тебя, так сказать, там 5-10 разных болезней. И тебе надо срочно лечиться. Но лекарства такие, которых ты в аптеке сейчас не купишь, а вот у меня в столе они есть. Правильно, да? Так вот, надо утончаться. А как утончаться? Значит, надо есть хорошую, такую полезную пищу. Не вкусную и приятную, а полезную. Понимаете? Это раз. Второе, мысли должны быть очень такие возвышенные, утонченные. Чувства должны быть высокими, положительными. Никаких дурацких переживаний по поводу того, что там... Кошелек потеряешь, или квартира сгорит, или тебя убить, зарежут. Никаких по этому поводу переживаний абсолютно. Почему? Потому что человек существо вечное и бессмертное. И если за кусок тела, за вот это тело, он готов Бога продать и предать, понимаете, значит, тогда он Что? Недостоин быть человеком. Понятно, да? Конечно, ценить надо каждое свое воплощение, ценить надо свою физическую жизнь. Но когда вопрос стоит, кого выбирать, Бога или дьявола, то здесь никаких сомнений не должно быть. Понятно, да? Он посмотришь, Сергей Дружко, там передачу вот сейчас разная, да? Здоровье там, понимаешь, нужно, или мужика нужно срочно, а он, понимаешь, любит другую. Значит, надо что? Его отколдовать от той, приколдовать к себе. Понимаете? То есть черной магии у нас сейчас все время в ходу везде уже, все больше и больше. Или еще там что-нибудь нужно сотворить. О каком тут утончении может идти речь? Так вот, если человек будет утончать у себя, в первую очередь, мысли, не тело, конечно. Некоторые, занимаясь утончением тела, забывают и про мысли, и про все остальное. Начинать надо с мыслей. Потом пошли чувства, потом эмоции, а потом только тело. Вот если так человек будет утончать себя, то тогда в нем божественные качества, качество его природы, а он же такой маленький бог, да? Качество божественное все сильнее и сильнее будет проявляться в нем, и он все больше и больше будет уподобляться самому Богу, да? Наверное, ну, уподобиться Богу там тысячи лет нужно, но все равно каждый раз, каждую жизнь надо немножко что? Вот в этом плане что-то сделать. Так что что верно для человека, то и верно для всей природы. Как одушевленный, так и неодушевленный. А мы с вами говорили, помните? Вот мы пропускаем через себя атомы, молекулы. Они там принимают форму тех или иных клеток. И так далее, и так далее. Мы всю эту материю пропускаем. Каждый день что-то пьем, едим. Это все проходит через нашу ауру. Теперь наше тело. Какие-то вещества пришли в теле, сменили другие вещества, и каждые семь лет у нас новые клетки в теле, и все они, каждая клеточка, каждый атом, каждая молекула имеет свой, обратите внимание, имеет свой ум, свою чувствующую сторону, свою, так сторону ощущения то есть, как говорится, душу имеет, ее атомы, и молекулы, и клеточки, и все такое. И вот представьте себе, если через какого-то злодея вот эта материя проходит, что с ней происходит? Она вся оскверняется, и вместо доброй оттуда выходит какая материя? Зла, естественно. То есть, в нее уже заложен вот это зло в той или иной форме. А видов зла много. А если человек, так сказать, старается культивировать у себя высокие светлые мысли, высокие светлые чувства, избавляется от звериных эмоций, и тело старается не кормить там трупами, всякой дрянью, а выбирает, что ему туда отправить. Тогда что? Тогда материя, которая проходит... Элементарные частицы, там, атомы, молекулы, клеточки, все что? Соответственно, вот этот поток материи, который приходит через человека, облагораживается. Понятно, нет? Вот это называется что? Утончением. Что такое утончение? Это повышение вибрации вот этих всех частиц. То есть, вибрации становятся все более быстрыми, все более тонкими... А все чем тоньше, тем мощнее. А вот этих грубых таких вибраций медленно становится все меньше. А раз так, то человек приближается туда, поднимается. Потому что чем выше вибрации, тем он что? Больше уподобляется Богу. Потому что Бог это бесконечное количество вибраций в единицу времени. А у нас оно конечное. Но а она тоже, как у него. Согласен, да? Определение качества божества воплощается, находит выражение в той массе элементов, которую, например, мы называем ну, тем или иным цветком. Можем назвать, скажем, там массой элементов. Вот каждое растение это целая масса элементов таблицы Менделеева. Оно принимает определенную форму, и божество таким образом, в виде определенных качеств, себя выражает вот в этом растении, скажем. Понимаете? Или в этой, сказать, вот в этом стуле, там, скажем, или в том дереве, там, или в той скале, и так далее. Многие высшие качества в структуре божества, в результате манипуляции человеческой или животной воли, многие качества в структуре божества извращаются. И проявляются, например, как сырняки, как вредители, как паразиты. Качество извращается. Волей. Волей тех, кто ее имеет. Вот животные воли не имеют, растения тоже. А вот человек имеет волю. Вот он является главным преступником на этой планете. По извращению божественных качеств. Понятно, да? Другие не могут, потому что у них нет искры разума, то есть частички вот невидимого духовного солнца у них нет. Они пока такими преступниками быть не могут. И вот у нас на нашей планете, именно мы с вами, не кто-нибудь, те, кто обладает волей, создали огромное количество бактерий и вирусов, Создали огромное количество разных паразитов, несколько сотен разных паразитов, которые живут только в самом теле человека. Но паразиты живут в теле паразита человека. По закону подобия. Подобное к подобному. Если человек не паразит, он вышел из этой стадии, то паразиты жить в нем не могут просто. Энергия такого человека, она совершенно не созвучна. Или находятся в противофазе с энергией паразитов. Они там прижиться не могут. Так что если у человека есть паразиты те или иные, на что он еще что? Паразит в какой-то степени. А степеней паразитизма много. То есть законы простые на самом деле это очень. Понятно, да? А сейчас, кстати, очень много паразитов живет у людей. Почему? Потому что они ведут сами паразитический образ жизни. На уровне мыслей, на уровне желаний, на уровне страстей. На уровне... Естественно, человек спускается куда? В тело. И вот тебе паразитизм воплощается в виде паразитов уже в теле. Потому что мысли паразита стремятся к что? К воплощениям. Понятно это, да? Так что вот мы создали где-то около 100 тысяч разных болезней. На планете. Друг для друга. Мы же любим друг друга, да? Ну, в больших кавычках, конечно, любовь у нас такая, да? Мы же постоянно друг друга что? Проклинаем там, зла у нас не хватает там на кого-нибудь. Да? Зарезал бы, задавил бы. Ну, правда, так мы на самом деле вот физически не бежим, не режем, но в мыслях у нас все понимаешь друг друга. Да, и в мыслях, если подумать, то все абсолютно паразиты, за редким исключением. Те, кто перестают быть паразитами, мы их называем святыми. Их наши попытам там канонизировать. правда, они не совсем разбираются, как канонизировать, но все равно они там определенными как бы критериями руководствуются. В основном какие критерии? Там чудесно творил много он. Так слушайте, ведь и демоны чудесно творят много. Так что тут с этим делом с чудотворениями, вопрос серьезный. То есть колдуны много творят всяких чудес тоже, как и святые. Почему? Потому что энергия, в которой творятся чудеса, она одна для всех. Она одинаковая. Нет, так сказать, там божественной или дьявольской энергии. Одна единственная психическая энергия у нас в космосе жива, а у нас психическая. Так вот ее можно использовать либо туда, либо сюда. Вот какой-нибудь экстрасенс, ну хороший мужик там или женщина, чудо какое-то сотворило, но без благословения попов церковный. Ой, это дьявол. А если там у них сотворило по Божьему благословение, благословение, то есть попа какого-нибудь румяного, значит, оказывается, это все нормально. Это божественное чудо. Чувствуете, какой маразм? Поэтому космические вещества говорят, что вся эта вот ваша религия на Земле, всю кучу взять, все это источник лжи и суеверий. Так, ну вот на этом мы с вами, наверное, закончим. Но это я вам рассказываю не для того, чтобы вы потом где-то вышли и на базаре рассказывали все, да? И чтобы только вы знали эти вещи. Понятно, да? Смотрите. Там, где ярче свет, там и мрачнее тьма, пытается так сказать. Понимаете? И всякий, кто начинает себя, скажем, изображать якобы светоносцем, на того испытания сваливаются куда больше, чем, так сказать, тот, кто себя таким не изображает. Это простые законы. Понимаете? Поэтому там, где, как говорится, люди ближе приближаются к истине, Тьма усиливает свои, так сказать, нападки, понимаете? Мало того, они в свое время, почему у них касты в Индии, они когда вот 700 там с лишним лет до еще Христа, это 2700 лет, когда приходил Будда, они этого великого космического учителя не приняли. Они планировали его уничтожить. Этим они себя навлекли, так сказать, кармические вот такие, так сказать, удары, как вот эти касты, скажем, вот этот весь маразм, который до сих пор, между прочим, у них там существует, понимаете? Точно так, как взять тех же евреев, которые не приняли Христа, до сих пор им, так сказать, эту иудею не дают там <знавать> ознавать, понимаете? Казалось бы, что? А? Сила света не, не на стороне таких разбойников, как эти евреи, скажем, понимаете, которые все время... Владыка Солнечной системы, они так мерзко приняли. А разве так можно делать? Всякий, кто пришел свыше, его надо на руках носить, пылинки с него сдувать. Ковриком стелиться. А мы что делаем? Распинаем, гоним, понимаешь, оскверняем и так далее, и так далее. И так далее. Стараемся избавить, чтобы они нас, не дай бог, из болота не вытащили. Там так приятно, хорошо. Так, желаю всем успехов.